Канада запрещает использование продукции и услуг китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Решение, продиктованное требованиями долгосрочной безопасности телекоммуникационной инфраструктуры страны, было принято после тщательного изучения независимыми агентствами по вопросам безопасности и консультации с ближайшими союзниками Оттавы. Компании, которые уже используют оборудование Huawei и ZTE, должны будут его удалить. Канада стала пятой и последней страной разведывательного альянса спецслужб «Файфайс», объединяет разведки США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, запретившим или ограничившим Huawei доступ к национальным сетям 5G из-за опасения шпионажа. Ранее сообщалось, что Канада запретит Huawei участвовать в создании национальной сети связи стандарта 5G.